Уважаемый господин председатель, уважаемые участники совещания, искренне признателен за ваше приглашение и за возможность выступить на форуме столь крупной и влиятельной международной организации. Хотел бы особо поблагодарить председателя саммита, премьер-министра Малайзии господина Махатхира Махаммада, И, пользуясь случаем, хочу поздравить его с той высокой оценкой, которая только что была дана ему за вклад в изучение и исследование ислама. Мы знаем, что подавляющее большинство стран-членов организации поддержало нашу инициативу о развитии отношений с ОИК. И видим в этом не просто жест, а дальновидное и стратегически ориентированное решение. Убежден, участие России не только дополнит яркую палитру организации, оно добавит в ее работу новые возможности, привнесет вес и голос крупной российской мусульманской общественности. Общины, которая уже не отделяет себя от мирового сообщества мусульман и готова плодотворному участию в его духовной, культурной, политической жизни. На протяжении многих веков Россия, как евроазиатская страна, переплетена с исламским миром традиционными, естественными связями. В нашей стране исторически проживают миллионы мусульман, и они – смотрят на Россию и считают Россию своей Родиной. Название мусульманских народов присутствует в географии территорий, входящих в состав Российской Федерации. И сегодня здесь, в этом зале, в составе нашей делегации, среди вас находятся руководители субъектов Российской Федерации, в которых традиционно мусульманское население составляет большинство. Должен также отметить, что прошедшее десятилетие стало временем возрождения духовной жизни мусульман России. После многих десятилетий запретов на религиозное образование у нас сейчас действуют более ста медресе других религиозных учебных заведений. Если в 1991 году в России было 870 мечетей, то сегодня их число превышает уже 7 тысяч. Мы благодарны странам ОИК. Мы благодарны странам ОИК другим зарубежным партнерам. Всем благодарны, кто с добрым намерением и открытой душой помогал своим единоверцам в России, кто участвовал в строительстве и восстановлении мечетей в организации Хаджа, осуществлял образовательные, культурные, другие гуманитарные программы в нашей стране. Уважаемые участники саммита, сама история России опровергает все еще расхожие представления о непреодолимом конфликте между цивилизациями. Вы знаете, на протяжении всего 20 века Россия поддерживала многие из ваших стран поддерживала их движение к национальной независимости. Она оказывала этим сторонам посильное практическое содействие в становлении промышленной базы и социальной инфраструктуры. Современная Россия также активно развивает контакты с большинством государств, представленных в этом зале, по сути, продолжая давние взаимовыгодные традиции сотрудничества и глубокого уважения друг к другу. Уважаемые члены организации, мы приветствуем, что АИК строит свою деятельность на универсальных принципах, принципах невмешательства во внутренние дела и уважения территориальной целостности суверенных государств. Выступает против применения силы и за урегулирование конфликтов мирными средствами. Хотел бы отметить, Названными принципами руководствуется и российская внешняя политика. Россия, как и большинство представленных здесь исламских государств, выступает за укрепление системы международного права, за центральную координационную роль ООН в решении мировых проблем. И мы убеждены, что совместными усилиями сможем эффективно противостоять развитию в мере событий по неблагоприятным сценариям, сценариям, приводящим к появлению новых опасных разделительных линий. Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН и многих других многосторонних институтов, готова способствовать таким конструктивным усилиям и последовательно добиваться утверждения в международных отношениях принципов доверия, сотрудничества и взаимопонимания. Среди множества современных угроз, Едва ли не самым опасным остается разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Замечу, что попытки втянуть мировое сообщество в этот, по сути, искусственный конфликт есть и на Западе, и на Востоке. Одни, прикрываясь религиозными лозунгами, фактически осуществляют вооруженную агрессию против своих братьев и союзников, борются с законной властью, провоцируют сепаратизм, занимаются терроризмом. А другие используют эту ситуацию, используют в своих корыстных целях, как инструмент политического давления для достижения собственных интересов, которые ничего не имеют общего ни с интересами ислама, ни с защитой прав человека, ни с международным правом в целом. С примерами подобного рода мы сталкиваемся и у себя в России – на примере Чеченской Республики. Я благодарен организации исламской конференции и Лиги арабских государств за направление наблюдателей на выборы президента в Чеченской Республики. И хочу заверить присутствующих здесь в зале и весь исламский мир, что мы и дальше будем наращивать усилия по политической стабилизации в Республике с привлечением всех политических сил, и в интересах всех жителей Чечни. В отношении одной из самых серьезных угроз современного мира терроризма. Позиция России последовательна и ясна. Терроризм не должен отождествляться с какой-либо религией, культурной традицией или образом Для граждан нашей страны, российские мусульмане, это неотъемлемая, полноценная и полнокровная часть многонационального и многоконфессионального народа России. Мы видим в такой межрелигиозной гармонии силу страны, видим ее достояние богатства и преимущества. Уважаемое собрание, Россия, как уникальная евроазиатская держава, всегда играла особую роль в строительстве отношений между Востоком и Западом. И я убежден, что наше взаимодействие в рамках ОИК может и сегодня стать важнейшим элементом справедливого и безопасного мира. Оно способно обеспечить площадку для бесконфликтного решения многих международных и региональных проблем. Сложение наших финансовых, технологических, кадровых ресурсов способно стать реальным фактором мировой политики, началом прорыва на многих направлениях мировой экономики. Уверен, это в полной мере отвечает как интересам наших народов, так и гуманистическим ценностям, которые проповедуют все мировые религии, в том числе и ислам. Об этом, полагаю, особенно уместно вспомнить сегодня, в те дни, когда все мусульмане, вся ума ждет наступления священного месяца Рамадан. Хочу пожелать, пусть он станет временем мира». Пусть будет наполнен делами благочестия, заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. Благодарю вас за внимание.